во вторую комнату. Я вдруг просветила фонариком. Ой. Я думаю, что... Мама! Кажется, черный мешок. Я оставлю скрытую камеру. Опять какой-то звук. Спускаюсь в подвал. Вы слышите в подвале? Там-то да, я... Запаниковала прям, не могу. Придется возвращаться. Мама! Привет, ребята. Я Энни Мэджик, и сейчас ночь, и я нахожусь в большом страшном здании, и оно здесь не одно, это целая группа старинных зданий их здесь очень много, и я очень сожалею, что я не надела микрофон, потому что тут оказалось очень много собак и они постоянно лают, я надеюсь меня будет слышно, потому что я стараюсь говорить не очень громко. Для тех, кто впервые на моем канале я расскажу немножко, хотя бы хоть какую-то предысторию, чтобы вы понимали, что вообще происходит. Блин, холодно, реально у меня пара изо рта идет, не знаю, видно вам или нет. Я просто хочу это все вам сейчас объяснить, потом мы пойдем изучать местность, потому что я здесь должна быть в полночь. Если вы что-то не понимаете, то спрашивайте моих меджиков в комментариях, они вам все расскажут, те, кто смотрят меня давно. А давно это имеется в виду с прошлого лета. Блин, все время какие-то звуки. Да, эта история началась именно прошлым летом. Я снимала челлендж 24 часа. И с того момента в моей жизни начали происходить какие-то странные вещи. Я каким-то образом попала в игру или квест. Может быть, чей-то, может быть, я не знаю. Но человек, который потом начал давать какие-то загадки и посылать меня в самые разные места, подписывал свои записки буквой «С» английской. Поэтому мы прозвали его «С» вместе с моими зрителями. В общем, я участвовала вот в этом квесте. В нем постоянно давались какие-то задания. Это было как какая-то некая игра. И моя личная цель была в ней узнать, кто же это делает. Потому что, ну... Блин, мне было интересно посещать разные заброшенные здания, самые разные места вообще вокруг и в далеких расстояниях и на близких. И сегодня, кстати, ради своей же безопасности я приехала сюда не одна. Там стоит машина, и в ней меня ждут на случай, если что-то произойдет. И прежде чем я пойду проверять здания, ребят, давайте договоримся, вы ставите лайк этому видео, если хотите продолжение, чтобы я участвовала чтобы мы вместе с вами разгадывали загадки, ну и бывали в разных таинственных и мистических местах. И пишите в комментариях, если что-нибудь заметите. Лучше, конечно, пересмотреть ролики из прошлого летнего квеста, который мы прозвали 24 часа челлендж, чтобы понять, что вообще происходило, потому что в двух словах этого реально не объяснить, ребят. Но в какой-то момент в самый, наверное, опасный для меня лично, когда меня заперли в подвале и чтобы выбраться оттуда надо было разгадать загадку, после этого квест как-то резко прервался, все закончилось. Кстати, я не верю во всяких призраков, но за время квеста реально я повстречала много очень странных ситуаций. И да, ребят, это сейчас прозвучит неуместно, но пока я в спокойном состоянии, на моем канале Magic Family вышла проверка лайфхаков для тех, кто хочет поднять себе настроение. Я ссылку оставлю в описании. Сходите, потом вы посмотрите. Там очень было весело, не так, как сейчас мне. Квест прервался, и наш S пропал. Загадки кончились, но с того момента несколько раз были ситуации, когда меня пытались в этот квест вернуть, и мы гадали, все-таки это был S или нет. И один раз я даже про повелась и поверила, и проверяла эту подсказку. Два раза мне подкидывали под дверь какие-то странные посылки, в одной из которых был нож, какая-то краска, свечка, еще что-то, типа тоже такое пугающее. А во второй коробке в коробке была какая-то красная помада, щипцы какие-то. И в той и в другой коробке были записки наподобие С, но почему-то мне казалось, что это не он. Как я оказалась здесь и почему я вернулась? Потому что мне кажется, что вернулся настоящий С. Мне под дверь подкинули ни посылку, ни какую-то записку в почтовый ящик, ничего подобного. Мне подкинули вот эту вот записку, прикрепленную цепочкой. К фонарику, который я потеряла в одну из ночей прошлым летом. Я его так и не нашла тогда, и если честно, не помню, говорила я об этом видео или нет, но это точ точно тот фонарик. Значит, тот, кто его нашел еще с прошлого лета, его взял. А в записке в этой, прикрепленной к фонарику, это не я. Найди меня... Полночь номер один. Я подумала, что этой запиской им хочет сказать, что все, что вот происходило после того, как он пропал, это был не он. Либо у меня есть еще одно предположение. В моем клипе на Миллион Мэджик я был персонаж, который типа изображал С э, в заброшке с черным пакетом, там в маске. И может быть это его обидело, и поэтому он решил вернуться и что-то мне доказать. Я не знаю, это какие-то просто... Мои догадки Короче, сегодня я пришла сюда К полуночи И я не знаю Блин, там что-то мигнуло Я прошла вот эту вот первую часть здания Я сейчас вам ее покажу Здесь ничего нет Я зашла вот в эту вот часть Здания В эту комнату И здесь ничего нет Я смотрела все Никаких подсказок, ничего Там огромная дыра в потолке Стены пустые. Вроде как, ну, ничего я не обнаружила, не заметила. И тут есть жуткий просто капец подвал. Я... Что это там такое? Какая-то фигня. Короче, жуткий подвал вообще. Я пока туда спускаться не решаюсь. Я еще не набралась смелости. А еще у меня вот реально такие мурашки с одной стороны от страха. Но вы знаете ведь, что я же не зря не мэджик, я очень смелая. А с другой стороны, от предвкушения, что все-таки что-то начинается, неужели он вернулся и вообще... Ребят, полночь уже случилась, я уже замерзла, если честно. Но никто не пришел, не приехал, ни одной машины не проехала. Только жуткие, страшные звуки периодически лают собаки. И я думаю, что нужно пойти во вторую комнату. О, блин! Я вдруг просветила фонариком вот эту вот штучку. Это вот очень похоже на «С». Вот эти все его записки красно-черные, моночки. Там какие-то звуки. Ой, свечка красная, помните? У меня такая же уже дома есть. Спички. Зажги. Ищи. Три. Капец. Если не зажжется... Погодите, это что, шутка, что ли? Я сейчас подумала, а у... ничего, что у меня есть фонарик. Зачем мне свечка? Да ну, от свечки только хуже видно. Она мне в глаза прям светит. Да ну, я ничего не вижу. Я ее оставлю здесь, она мне только мешает. Надо обойти всю вот эту вот комнату. Жуткую. Ой чем-то красным непонятно чем написано О, ложь или что помада это красной помадой периодически слышно какой-то страшный звук такой похожий на какое-то рычание когда собаки лают перестают тут еще все капает блин я думаю что Красная помада, это то, как я и предполагала. Он хочет сказать, что та посылка с красной помадой это была ложь. Блин, ребят, что-то я так отвыкла вообще. От этих всех. Что-то я не, не вижу, блин. Еще одна ложка. О, черная краска. Ложь. Точно, он хочет сказать, что все, что мне присылали, это ложь. Здесь просто раньше ее не было, гигантская лужа, и с потолка капает вода, и она капает, и вот этот звук жуткий. Я, господи, я все слова... Не могу говорить, а еще эти кусты в окнах, это вообще жесть, просто какая-то... Это, наверное, просто какой-то мусор. Пустой. Пос...boxing. Мама, не лайте, пожалуйста. Но уже высохло, то есть следов не оставляет это вот от помады. Короче, было два. Вот кто это был? Слышали вот этот звук? Я уже их замочила, поэтому краска потекла. И. Здесь какая-то бумажка. Ложно написано. Но только.. Блин, что-то я вообще потеряла, да, потеряла до речи, я так отвыкла, что-то блин, ребят. В почтовый ящик положили записку, на ней было написано только номер 13, мы предположили, что это 13 место, там тоже была какая-то подсказка на ребус, которая означал коннектикут или что-то такое, но... Это тоже он говорит, был не он, он говорит, что это тоже ложь. Он хочет избавиться от тех, кто ему подражает. Опять же, ребята, это все только предположения мои, теории. Пока не знаю, надо ли что-то еще искать сейчас здесь или... Это, кажется, черный мешок. Не дотянусь. Короче, это черный мешочек, перевязанный красной ниткой, и к нему привязана какая-то записка сейчас. У меня все время кажется, что там кто-то стоит в дверях. Капец, просто капец. При том, что я не трусиха, и вы знаете, и мне постоянно все пишут даже, что «Аня, как ты можешь так спокойно разговаривать в этих заброшках?» Потому что, ну, я не, не, не истеричка, я не начинаю сразу истерить. Я уже вижу букву «С» на бумажке. Я порвала эту бумажку, она попала лам. На бумажке написано «Оставь «А взамен свое» и подпись. Хм. Я никак не могла развязать эту дурацкую нитку, вообще никак. Я решила порвать мешок, но он пустой, в нем вообще ничего нет. Мысль у меня сейчас такая. Если нужно оставить что-то взамен, я оставлю перчатку. Я не буду оставлять никаких слишком личных вещей. Я думаю, что это сойдет. И вообще, мне кажется сейчас, если честно, ребят, что он и не собирался приходить. Это все было специально. И я подумала так, ребят, раз он попросил меня оставить что-то свое, я надеюсь, это не для какого-нибудь куклы Вуды и мистического обряда, потому что, если помните, у нас было предположение, что это вообще какие-нибудь сектанты могут быть. Я оставлю скрытую камеру здесь. Нету, конечно же, на которую я снимаю. Надо только найти место, и потом я смогу посмотреть, кто это был. Посмотрите, как там след какой от воды. На стене. Опять какой-то звук. Спускаемся в подвал. че то мне вообще страшно впускаться в подвал за звуки. Вы слышите в подвале? Там дальше. Да ну нафиг. Не сегодня. Нет, ребята. Что-то я запаниковала. И мне надо войти в строю. Я что-то сегодня не, см... не могу. Вообще запаниковала. Прям не могу. Ссылки на видео на других каналах будут там внизу. Я Пошла, увидимся. Подписывайтесь, лайки ставьте, пишите комментарии и все. И если будут какие-то прям серьезные мысли, то мне, ко мне в инстаграм пишите. Я сегодня все уже, что-то я не могу, ребят. Я свечку забыла затушить и подумала, а вдруг на самом деле надо было зажечь свечку тупо для того, чтобы меня было откуда-нибудь видно. Придется возвращаться. А мама! Фу, блин. Это мои... Капец. Ты меня там ждут уже. Все. Потопало.